Всем привет, с вами Нанаква, У меня произошла беда. Решил поразглядывать свои аквариумы и заметил, что в грунте одного из аквариумов ползает белая планария. Планария является одним из самых нежелательных гостей в креветочнике, так как она любит питаться белком и может поедать икру креветок. Основная причина ее появления в аквариуме, куда не заселялись новые растения и живность это перекорм. В этом видео мы поговорим о том, как избавиться от этого гостя. Чтобы узнать, есть ли она в других аквариумах, прикупил специальную ловушку для планарии способ ее работы очень прост в нее помещается кусочек мяса корм или к примеру мотыль ловушка заполняется водой и укладывается на дно таким образом чтобы отверстие ловушки были направлены вниз планарий учуяв мясо будет заползать в ловушку а выбраться не сможет для моей приманки я решил использовать кусочек замороженной курицы и мотыля Планария ночное существо, поэтому ловушку лучше укладывать сразу перед выключением света и поднимать ее после включения. На утро я поднял ловушку и обнаружил, что в ней попалось несколько мелких планарий. Хорошая новость в том, что планарий немного, но все же она есть. Подобную ловушку можно сделать и самостоятельно, для этого нам понадобится стеклянная банка с пластиковой крышкой, защитные колпачки от шприцов, нож и что-нибудь, чем можно проделать отверстия в крышке, я буду использовать выжигатель по дереву. С помощью ножа срезаем носики колпачков, чтобы был сплошной проход, делаем отверстия в крышке, в которой продеваем колпачки, в итоге должно получиться что-то похожее. Колпачков от шприцов я нашел у себя только 5 штук, поэтому дополнить композицию можно с помощью обычных соломинок. При необходимости трубочки можно подрезать, чтобы они не были слишком длинные. Далее в банку кладется кусочек мяса, заполняем ее аквариумной водой, надеваем крышку и помещаем банку на дно аквариума, чтобы крышка смотрела в грунт. Процесс поимки аналогичен с предыдущей ловушкой. Главная проблема с планарией в том, что вы всю ее вряд ли сможете поймать с помощью данной ловушки, но она поможет избавить аквариум от большей ее части. Далее, чтобы полностью от нее избавиться, как бы нам ни хотелось, придется прибегнуть к химии. Но не стоит сразу использовать химию, так как после смерти планарии она начнет разлагаться, и это может привести к повышению аммония в аквариуме. Ловушка как раз и нужна нам для того, чтобы свести вспышку аммония к минимуму, убрав из аквариума большую часть планарий. По всей видимости у меня в аквариуме не так много планарии, поэтому я перейду ко второму шагу борьбы. Чтобы полностью уничтожить планарию, буду использовать фептал. Это средство против паразитов у кошек и собак. Сразу скажу, что есть альтернативы этому средству. К примеру, препарат планария, no выпускающийся специально для борьбы с этим паразитом. Какое именно средство использовать, выбирать вам, так как в интернете большое количество отзывов как об одном, так и о другом препарате, и все они неоднозначные. Исходя из чего, советую почитать и принять решение для себя самостоятельно. Действующее вещество фиптала Финпендензол. В одной таблетке содержится 150 миллиграмм действующего вещества. Порыскав в интернете, находил разную информацию по применению от планарии. Кто-то говорит 2-3 миллиграмма на литр, кто-то говорит 1 миллиграмм на литр воды. Так как применять препарат я буду в аквариуме с креветками, для борьбы возьму минимальную рекомендуемую дозировку. 1 миллиграмм на 1 литр воды. Большая часть моих аквариумов рассчитана на 48 литров воды. Вычтем 20%, которые занимают грунт и декорации, получается 30 литров. Так как в одной таблетке содержится 150 мг финбендензола, следовательно, мне должно хватить одной четвертой таблетки, которая будет содержаться примерно 37,5 мг действующего вещества. Отрезаем одну четвертую таблетки. Далее необходимо измельчить таблетку в порошок, так как она достаточно плохо растворяется в воде. Делать я это буду с помощью двух ложек. Измельченную таблетку помещаем в бутылку, в которой уже заготовлена аквариумная вода. Перемешиваем содержимое. Все необходимые процедуры завершены, осталось вылить воду в аквариум. В аквариуме поднимется муть, но через некоторое время все сядет на дно. Чтобы полностью избавиться от планарии, данную процедуру необходимо будет проделать повторно, примерно через 7-10 дней, так как после смерти планарии в аквариуме могут остаться их яйца, инкубационный период которых составляет примерно около 70 дней. Прошла неделя, в грунте видно мертвых нематод, которые уже начали разлагаться. Но есть и те, которые все еще шевелятся. Креветки чувствуют себя отлично. За это время не обнаружил ни одной мертвой креветки. Ну и планарию я замечал, которая все еще ползает. Сегодня добавлю препарат второй раз и подведу итоги по прошествию еще одной недели. Итак, прошла неделя и время подводить итоги. За две недели был дважды внесен препарат. Креветки не пострадали, даже самочки, которые ходили с яйцом, не скинули ее. Планарию в аквариуме видел практически на протяжении всех двух недель, но сейчас ее не замечаю, возможно, так как я взял минимальную дозировку, потребовалось больше времени. В грунте видно много мертвых нематод, поэтому нужно быть осторожными вспышками аммонии. Посмотрим, вернется ли планария обратно, а я буду надеяться, что больше мне не придется с ней бороться. А на этом все, оставляйте в комментарии свои способы борьбы с планарией. Спасибо, что досмотрели видео до конца, пока!